Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. В этом ролике я расскажу, как же построить ракету в игре Майнкрафт. Сразу говорю то, что это будет супер, просто супер легко. Поэтому бери супер блокнот и супер записывай, как же построить ракету. Это будет очень быстро, очень легко, потому что у нее очень простой механизм. В общем, для ее постройки нам нужен наблюдатель, липкий поршень. Также блок слизи и абсолютно любой блок. Потому что данный блок будет выступать в роли ножки, поэтому там вообще плевать, что это будет. Будьте металлический блок, будь блок глины, будь блок шерсти. Вообще плевать. В общем, для того, чтобы построить ракету, нам надо просто делать так же, как я. Расставляем так же, как я, блоки. Через один блок... Так, и главное не закосячить. В общем, вот так. Это будет очень просто. Теперь на блок, который находится посередине, ставим наблюдатель. И теперь к этому наблюдателю мы ведем блоки слизи. Это делается достаточно легко и достаточно быстро. Да вообще механизм очень простой. Теперь берем липкий поршень и ставим на наблюдателя, чтобы как наблюдатель поршень смотрел вверх в небо. И теперь мы опять обводим слизью э, липкий поршень. И теперь на липкий поршень мы ставим два блока. И это почти все. То есть мы потратили полторы минуты на то, чтобы почти построить ракету. И теперь нам надо поставить... Вот так, наблюдатели, чтобы их красный глаз смотрел вниз. И это уже будет достаточно сложно. Но если немножко потренироваться, то тогда будет легко. Кстати, около солнца там летит ракета. Вот там, около солнца, это ракета. Потому что я уже строил. В общем, вот так выставляем наблюдателей. Так, и теперь на этих наблюдателей нам надо поставить липкие поршни, чтобы они так же, как наблюдатель, смотрели вниз. А вот это уже будет достаточно легко. Не то, что с этими наблюдателями учится. И теперь нам остался последний, и мы закончим строительство механизма. И на все мы потратили 2,5 минуты. Я же говорил, то, что это просто супер просто. Это супер легко. И теперь мы вот так убираем блок. И... Ну ладно. И ракета улетает. Это было неожиданно, то, что она прямо сейчас улетит, но ладно. И мы можем на нее даже встать, но я правда не знаю, нужна ли она в игре Майнкрафт, потому что летать на ней немножко неудобно. Вот так мы можем попрыгать, даже вот такое развлечение есть. Ну и, к примеру, станем на наблюдателя и мы улетим просто. Так, ну, блин, мы все равно улетаем. Ну, в общем, вот такая бесполезная ракета получилась. Вы были на канале Чайок ТВ. Ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. И напишите в комментарии, снимать ли мне еще Майнкрафт. Всем пока-пока.